Нурлан Бекшаки вручил награды МПА, СНГ и ПАО ДКБ депутатам Джоорг В Кыргызстане за прошедшую неделю зарегистрировано 7 новых случаев COVID-19. В Бишкеке проходит встреча представителей бизнес-кругов Индии и Кыргызстана. В Турции создан оперативный штаб для паровой помощи кыргызстанцам. В Аше малоимущим семьям раздали продуктовые пакеты. Дорога Дюгар Кенеша Нурланбек Шакиев вручил депутатам медали, памятные знаки Межпарламентской Ассамблеи Государств, участников Содружества Независимых Государств и Парламентской Ассамблеи Организации Договора Коллективной Безопасности. Шакиев, поздравляя депутатов с наградой, отметил их большой вклад в развитие межпарламентского сотрудничества и пожелал дальнейших успехов. В Кыргызстане в период с 30 января по 5 февраля зарегистрировано 7 новых случаев COVID-19 и вне больничной пневмонии. По информации, 5 человек было госпитализировано. Уточняется, что всего за 2022 год и 30 дней 2023 года в стране зарегистрировано 21 851 случаев COVID-19, из них 12 840 лабораторно подтвержденных и 2011 клиник эпидемиологические. В Шкеке сегодня проходит встреча представителей бизнес-кругов Индии и Кыргызстана. В данном мероприятии принимают участие предприниматели сферы образования, здравоохранения, гостиничного и ресторанного бизнеса, архитектуры и строительства, информационных технологий, логистики международных перевозок, маркетинга и консалтинга, анимации и мультимедиа и других сфер. Количество участников более чем 250 представителей деловых кругов двух стран. Деловая программа встречи включает широкий круг вопросов, в том числе перспективы бизнес-кооперации, вопросы продвижения экспорта, региональной интеграции, экономического развития. В Турции создан оперативный штаб для консультативно-правовой помощи кыргызстанцам. Напомним, сегодня ночью в Турции и Сирии произошло сильное землетрясение силой 7-8 баллов в эпицентре. По предварительной информации МИД Кыргызстана, граждан Кыргызстана среди пострадавших нет. Посольство Кыргызстана совместно с Генеральным консульством в Анталии и Истамбуле проводят работу с компетентными органами Турции по уточнению данных о жертвах и пострадавших в результате землетрясения, в том числе среди граждан Кыргызстана. Ваше Хазият совместно с благотворительным фондом Севепкер вручили 100 малоимущим семьям продуктовые наборы. Это сообщает Духовное управление мусульман Кыргызстана в пакетах набор продуктов и вещи. Отмечается, что фонд на постоянной основе проводит подобные благотворительные акции.